Ну что ж, это передача самый тупой. Дело в том, что у нас такие участники, что это будет выяснить гораздо проще, чем что-либо еще. <свят> Правила очень простые. Слушайте, я объясню один раз. Категории перед вами и их стоимость. Выбираете категорию стоимость. Я читаю вопрос, нажимаете на кнопочку. Кто первый нажал, тот отвечает. В конце у кого больше очков, тот не проигрывает. А кто проигрывает, того мы наказываем. Собственно, ради этого все и затевается. Так, ну что ж, а давайте начнем с Паши. Паша, выбирай категорию, которая тебе более близка, в которой ты лучше разбираешься. Итак. Вопросы для настоящих геев за 500, пожалуйста. Все верно, Паша, мы на это и рассчитывали. Итак, самый сложный сразу берет. Эх, интересно. Итак, вопрос а следующий. Что, согласно банданному кодексу, геев означает бандана желтого цвета? Итак, Стас, хочет. Итак, Итак. Стас нажал на желтую кнопку. Итак, А вариантов ответа не будет? Не будет вариантов. Ты должен знать, же. Ну что ж ты? Итак, Стас. Желтый цвет. Желтый цвет. Ну, вспомни. Короче. Вспомни, вспомни, а универ. не надо. Я, я даже Я даже вспоминать не буду. А, значит, лет а, пять назад так уж получилось, что я месяц жил в одном с семьей. В одном городе под названием Сиджис, он находится в Испании. Да, И геев. этот город входит в пятерку гейских городов вообще Европы. Да. Я насмотрелся. Да, так. Не участвовал. Да, так. Поскольку я помню желтая бандана, есть символ солнца, желтый свет. Да. А есть другая, типа, что-то связано с золотым дождем. Так. Да. Блин, Сас, если бы хотел, послал бы на тебя. Это правильный ответ. Стас зарабатывает 500. Ну, легенда а красивая. Я, подожди, этот вопрос у меня теперь возник. Да. А, какой ответ тут был ответ, правильный? Ответ? Э, э, Желтый... Золотой дождь. Те, кто любят золотой дождь. Те, кто дождь. любят золотой дождь, они... Ну, дождь дождь. В натуре да. такие Понятно. ответы? Ну, настоящие? Да. А знал, загля... Загля... Заглядим он... в Википедию, я еще раз говорю. Я месяц прожил среди ребят нетрадиционной сексуальной ориентации, и я какие-то моменты знаю. Можно просто. не оправдываться больше, Стас. Ты заработал тысячу долларов. Ничего, очков. братан, я на зоне сидел, ну ему нахуй. Итак, ты меня не трогай больше. Итак. Итак, Стас, выбирай категорию, которая тебе, опять же, сейчас больше по душе. Итак. Вопросы так. для тупых 500. Ну наконец-то, ребята. Итак, вопросы для тупых. Внимание, самый дорогой вопрос. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? Так, Паш. Ну хуй, наверное. У глеба сзади хуй, по-твоему. Да? Ну, типа у жопу хуй, а у Бориса перед носом. Это твой Логично. С... Это твои сокамерники, я понимаю. Нет, это мои мали... догадки. анализ мой. Мне веселин, как ты ругаешься в этом костюме. Вот этот специалист. Что ж, это была фантазия Паша, Это неправильный ответ. Минус 500. Мы тебе записываем. Еще уменьшаются? Ну, я так решил. Вообще нет. Итак, а твой вариант. Будешь давать свой вариант? Еще раз. Ребят, внимание. Jeez. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? <померев> что у Бориса -а впереди, а у Глеба сзади? А, буквы, что ли? <померев> <померев> да. Что? Буквы. Буква Б. б Буква Б, блядь. Б. Буква Б, Бу -бу -бу -бу -бу -бу. но ты сказал бук -бук буква Б, а ты сказал буква Б, я тебе записываю 500, и у тебя 500 минус 500, у тебя 0 баллов. Молодец. Итак, э, выбирай. я гений. Итак, Паша, выбирай категорию и стоимость. Вопросы <з alliediques> <expressions> <viennent> <Simjus> для настоящих геев за 100. Пожалуйста. <sorcery> <Prize> <molt cute> Я понимаю, Пожалуйста. в коронке. Итак, вопрос следующий. Какое место в Москве геи между собой называют Александровский Задик? Так, Паша. Возле ЦУМа, вот этот, театр. Большой театр. Площадь возле Большого театра. Александровский Задик? Александровский сад тогда. Нет, нет. Следующий стас, итак, стас. Александровский сад. александр Бля, ну вы видели, но ну это спиздили, нет, просто. Сушок, был неправ. просто. Я смотрю, что вот это в этой теме старина неплохо подкован, такая. старина. Стас, выбирайте Как город назывался, ты говоришь? Сириус. Я просто хотел в Испанию полететь, чтобы знать, куда. Ты знаешь, вот старина, вот лети туда, прекрасный курорт, шикарный, просто море, замечательно. Слетай обязательно. Нет, серьезно. Да как орань, желтую бандану с собой берешь, и ты свой. Итак, Станислав, выбирай категорию и стоимость. Вопросы для тупых. 300. Вопросы для тупых 300. Внимание. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Итак, Паша. Можно? Пять. Пять. А, блядь. Нет, блядь. Я реально погнал, погнал, попутал, попутал без без попутал. Бля, подожди, подожди. подожди, ладно, подожди. ладно, ладно, ладно. Принимаю. Почему один. пять? Да я перепутал. Ты сыграл свое. Один, Тихо. Один, один. То есть ты сейчас смеялся над его тупостью, будучи уверен, что один. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Да. У меня есть ответ на этот вопрос. Да. 12. 12, Это правильный ответ, это правильный а, ответ. А, да! Господи. Я изначально подумал про февраль, вот этот високостный там. Я тоже, да. Ай-ой-ой. Я никогда так не искренне на нашей передаче, как сегодня, вам по минус триста даю за этот вопрос. Выбирай категорию, их осталось немного. Что у нас освободилось из верхнего? Освободилось геи, твои любимые триста. Вопросы для тупки. Их О, на 100. Боже. Давай его берем. Его берем. Давай. Ты, блядь, за 300 не осилил. Готов, блядь? <сёк> Пробы. Итак, что такое равнобедренный треугольник? Итак. Треугольник, у которого все стороны равны. <сёк> <сёк> <сёк> а что смеетесь за мной? <сёк> равнобедренный треугольник, возник... у которого... Две стороны равны. Две стороны равны, равные бедра, да? Да, да, да. <свят> Ребята, мне нравится, мне нравится, как, мне нравится, как вы сомневаетесь. Так, ну, вообще, вообще, э, ты молодец, что стараешься. <свят> ну, ты прав. Итак, плюс э, 100 шат. У нас осталось что? На вопросы для настоящих геев 300. Ну наконец-то. Тут я даже снимаю шляпу. Ты шляпу-то не снимай, блядь. И показывать не буду, кстати. Вопрос как раз про ты Давай, попробуй. Итак, что на сленге геев называется антифейс? Паша. У меня есть два варианта ответа. Ну, первый. Будет мой решающий. Да. Единственный. Ну, некрасивый гей, наверное. Некрасивый гей. Антифейс, по-твоему. Ну, с некрасивым лицом, так скажем, не? Нет, это не Ответ Не силен. Не силен. Мне страшно, что я знаю. Городся. Тихо. Тихо, Сиджис. Специалист из Сиджиса. Почему ты? А почему ты? Знаешь, антифейс, и ты сразу по поверхности лупанул. Не, ну, ну, у меня не еще почему-то Фейс заиграл трек Фейса, и типа, не любит педик, который не любит песни Фейса. Тоже нет? Антифейс. Интересно было послушать. Итак, Стас, антифейс. Просвети, молодежь. Что такое антифейс? Ну, на поверхности этот фейс, как Паша сказал, но у них же еще есть и другие фейсы. Так. Задница. Задница. А ну, что, некрасивая что, задница. Не, ну, согласитесь, что, что, что, что, что, что нереально не догадаться. А он знал. Ну, это вот правильный я ответ. Это, это я, правильный я... ответ. Стас. Стас побеждает в этой игре благодаря знаниям одной темы. Вот что значит. Вот что значит готовиться к передаче. Ну вот и наказание. Время наказаний. Паш. Как ты видишь, маты появились не случайно, так как ты проиграл в игре самый тупой, а как мы знаем, тупость лечится только болью. Я приглашаю для этого Володю. Володя, выйди, пожалуйста, проучить нашего друга. Итак, так, э, Володя, Володя... Я ну, видел Володю один ты раз. Я видел Володю один раз. Володь. Володя! Володя! <сёк> <сёк> Друзья, в гостях, в гостях ночного контакта был Паша <сёк>